Привет, ютубчане! Сегодня есть такая посылочка. Давайте вскроем, посмотрим, что там у нас пришло. Новая почта, доставка майбутнего. Оригинальная пломбочка. Одну минуточку. Вот такое запаковано. просто есть чудо ножнички так. есть такое дело тут значит накладная потом откуда куда брошюрочка, приобретено было в магазине О Так, рекламная брошюрочка. Ну, по я думаю, что все будет целое. Так, вот такой телефончик. красиво, по-цивильному таких размерчиков тонюсенький давайте посмотрим дальше значит, что у нас тут есть еще в комплект идут наушнички вкладыши USB шнур мини на USB аккумуляторная батарея так, сколько у нас тут должно быть 300 плохо будет видно сейчас я открою все так запаковано прям. никуда так и есть 300 миллиампер часов 44 вольта ну и адаптер получается зарядочки кому интересно значит не видно, значит, могу прочитать. Выход 5 вольт, 1,55 ампера, то есть 1,5 ампера. Ну, посмотрим, что у нас тут получится запустить у вас первого вот, после распаковки. Собственно, сам телефончик, на нем защитная пленочка. Давайте снимем. Вот такая защищающая экран. Вот самоклеечка все так по -церильному. Так кстати и сзади тоже вот пленочка то что мы сейчас давайте отрепим видно да аккуратненько так снимается все вот такой вот телефончик Ха, не так то все просто еще и боковые все на грани заклеены сейчас сейчас мы так вскроем. так значит тут у нас включение с правой стороны с левой громкость больше меньше но не одна качелька а две кнопочки вот видно да снизу разъем телефон, мини-USB, микрофон. Так, ну что ж. Так, Место разъема получается здесь. Довольно-таки плотно. Значит, давайте примерим. Вот видно, да, горячая замена сим-карток не получится. Надо будет вытягивать аккумулятор. Давайте наклеим сюда штрих-под. Так как мы являемся конечным потребителем, почему бы этого и не сделать? Вот так приклеили симочка здесь немножко меньше у нас будет в частности здесь стоять live. давайте сделаем ее меньше карточка одна поэтому ставим гнездо номер один вот так вот и карта памяти устанавливается. Ставим аккумулятор и соберем аккуратненько, тихонечко, все плотненько, никаких скрипов. Ну, запустим. Есть таки запускается. Что нам тут предложит телефончик? Фирменное название. Ласка вопроса. Сразу предлагается выбор языка. Предустановлено здесь получается украинский. Ну и само меню, в принципе, здесь отвечать на вопросики. Как шо настраивается, носить на аккаунт. Выбрать себе 3G автоматически или 4. А меню 4, 2 или 3. Режим выбираем 3G. Так у нас как бы есть покрытие. SIM-карта. SIM-карты второй нет. Вот тут подгоняется, значит, в следующем меню. Голосовые вызова по умолчанию, какие можно выставить. Первый сим, второй сим, мобильные сообщения, то есть, какие у вас вот есть предпочтения. Так, настройки Wi-Fi. Сканируется уже, значит, сеть. Уже сразу включена. Пожалуйста, вводите пароль. Заходите в Wi-Fi. Значит, пока месяц отменяется. Далее. Так, условия лицензионные, значит, соглашение Принимаем, либо не применяем. Ну Надо применять. Принимать. Соглашение. Либо потом.. Ничего не будет. Так, возврат, пропустить, обновление программного обеспечения пишет на данный момент. То есть подключение уже есть. 3G вверху экрана здесь есть, уже показывает сеть 3G есть введите пожалуйста аккаунт в Google пока здесь пропустить потом сами уже внесете синхронизация потом следующий этап значит здесь вносим именно сохраняем свой контакт на телефончике Имя, фамилия, владельца. Ну и дальше. Следующие вопросы. В общем-то, можете защитить. Сразу ставить пин-код. Вам предлагается, чтобы ничего не искать. Задать блокировку можно значит, рисунком, пин-кодом, либо паролем возврата. Одна физическая кнопка внизу. Ну, в общем-то, для белого такого обзора пока есть достаточно. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал.